Всем привет! Вы на канале Зашумим. В сегодняшнем ролике мы с вами рассмотрим пример шумоизоляции автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Это наш максимальный вариант Dark Extreme. Шумоизоляция салона. И а, начнем мы с потолка. Значит, потолок у нас обрабатывается в два слоя. Вот, задняя часть обработана в два слоя. Сначала виброизолятор, а потом шумопоглотитель. А, зона под люком она обработана в один слой, это виброизолятор. Связано это с тем, что вот эта шторка люка, она а, при открытии люка отъезжает назад. И чтобы она не задевала за материал, а по этой причине здесь у нас установлен один слой материала. А зона перед люком у нас обработана также в два слоя. После того, как шумоизоляция потолка закончена, потолок был собран, приступили к шумоизоляции пола и багажника. Изоляция пола у нас в конечном итоге выглядит вот таким образом. Значит, здесь сделано у нас три слоя мощных и самых эффективных материалов. Значит, вот в этом месте мы можем наблюдать первый слой, это комфортмат Атом. Второй у нас комфортмат Интегра. И последующий заключительный слой, это акустическая мембрана-блокатор. Ей закрывается почти вся поверхность, то есть максимально далеко под торпеду не закрываем мы только <coughs> места крепления сидений а вот здесь вот в этой части далее зона под задним диваном она обработана в два слоя связано с тем что не очень большое расстояние между диваном и ковровым покрытием далее багажный отсек багажный отсек у нас обработан в два слоя сейчас на арках у нас более мощный виброизолятор Атом на полу более легкий, но не сильно менее эффективный комфорт мат вайпер. Не забываем мы про боковины. Боковины у нас обрабатываются как с этой стороны, так и с той стороны. Даже не смотря на то, что здесь установлена дополнительная печка. Еще мы применяем звуковые ловушки. Вот зеленый материал, который виднеется в этих скрытых полостях. В наш стандартный комплекс шумоизоляции входит также и обработка как крышки багажника, так и капота. Крышка багажника сейчас обработана у нас слоем виброизоляции. Затем на место установлена штатная пленочка И Далее будет обработана пластиковая обшивка. Там ребята сейчас как раз занимаются антискриптной обработкой пластиковых элементов пока боковин багажника, и позже приступит уже к обработке пластика этой двери. Здесь мы еще устанавливаем омыватель камеры. Значит, омыватель камеры мы э, врезали, врезаем вот в этом месте. Дальше у нас идет шланг по э, штатной проводке. Здесь у нас установлен клапан. И шланг уходит в внутреннюю часть оружия. И вот здесь, над камерой, мы можем наблюдать, наблюдать жиглер омывателя. Это скрытая установка его. ну То есть его практически не видно. После сборки салона мы переходим к шумоизоляции дверей. Шумоизоляция дверей у нас делается в четыре слоя. Сейчас у нас в этой двери сделан первый слой, это виброизоляция. Ей мы покрываем всю поверхность, кроме вот ребер жесткости и усилителей. Второй слой мы наносим поверх виброизоляции. Им также мы покрываем все, всю поверхность, исключая ребра жесткости, усилители и вот некоторые системы безопасности. Третьим слоем у нас покрывается дверь с внешней части. Е им закрываются технологические отверстия, прижимается проводка. Остается только трасса, которая необходима для открытия ручек. А также разъемчики, которые подключаются к обшивке, к различным электронным модулям. А сама обшивка обрабатывается слоем шумопоглотителя, также полностью, кроме зоны, где у нас установлен динамик и, соответственно, клипсы, которые необходимы для того, чтобы эта обшивка зафиксировалась на двери. И заключительным этапом делается у нас шумоизоляция капота, точнее виброизоляция. Виброизолятором покрывается также внутренняя, покрывается также внутренняя часть металла и не трогаются вот эти вот ребра жесткости. И после этого штатный пыльник одевается на место. И на этом, в принципе, шумоизоляция салона завершена. В этом автомобиле мы будем делать еще и шумоизоляцию колесных арок. А для того, чтобы сделать полноценную шумоизоляцию колесных арок в этом автомобиле, изначально необходимо приобрести комплект дополнительных подкрылков. Связано это с тем, что штатно в этом автомобиле отсутствуют подкрылки. А здесь только на металл арки нанесен какой-то материал, немножко похожий на резину. Значит, что мы делаем? Мы сначала наносим на саму колесную арку слой э, жидкой шумоизоляции. Обычно мы используем что-то подобное. А далее на сам подкрылок мы наносим слой э, шум виброизоляции сначала, а потом слой шумоизоляции. Для передних колесных арок у нас, в принципе, точно такая же э, технология. То есть мы сначала наносим э, жидкую шумоизоляцию на металл. То есть вот в этой зоне, вот в этой зоне будет нанесена жидкая шумоизоляция, здесь у нас нанесена виброизоляция, и туда дальше. И также обрабатывается виброизоляция, это крыло с внутренней стороны. Ну, а подкрылок будет обработан у нас в два слоя, и потом все это будет установлено на свое законное место. На этом все. Всем спасибо за внимание, и до встречи в следующих выпусках.